Всем привет! Делюсь с вами рецептами мясного пирога. Кефир добавляем соль, соду, одно яйцо, перемешиваем, добавляем сливочное масло, следом добавляем муку. Начинаем замешивать тесто. Тесто оставляем на полчаса, тем временем готовим начинку. Фарш, добавляем соль, пирц, а также паприку. Следом добавляем картошку, лук, перемешиваем все тщательно. Начинка наша готова. Тесто делим на два. И раскатываем небольшие круги. Тесто получается очень эластичное и мягко, хорошо раскатывается. Раскатанное тесто кладем на пергамент, на лист противня, откладываем начинку, сверху кладем сливочное масло, защипываем наш пирог, смазываем жутку и отправляем выпекаться в заранее разогретую духовку. Пирог получился очень красивый, безумно вкусный, а также очень-очень сочный. Готовьте обязательно оставляйте ваших реакций, мне будет очень приятно.